Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и размышлять на всякие темы. Ну и сегодня мы продолжим то, что мы уже давненько начали, а именно я зачитываю часть, ну не часть, а какие-то главы из э, книги «Высококачественный код» или точнее «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Кто еще не приобрел, советую приобрести книгу. И сегодня продолжаем предыдущую тему в предыдущей теме мы я зачитывал э, э, такую тему как высококачественные методы и в прошлый раз я остановился на том что я э, перечислил э, связанность э, виды связанности э, которые считаются, считались менее эффективными. То есть я перечислял до этого эффективные, то есть виды связности, потом перечислил э, виды связности, которые менее эффективны. Ну и сегодня я продолжу. И есть еще виды связности, которые обычно не приемлемы. Но их тоже нужно знать для того, чтобы, э, ну, возможно, в будущем избегать. Проблем с этим всем Ну и дальше пойдем а, По главам Там удачные мет, имена методов а, И т.д. и т.п. А, ну я уже загрузился Пока у меня тут кое-что подгружалось на компьютере Я вот зашел сюда Здесь была дверь, и взломал Оказалось, я так понял Это дом Вика, потому что я нашел Рацию Вика Рацевика Ну так как она отдельно выделена Как Вика, Значит она мне пригодится При выполнении каких то квестов Так а где тут выход А вот Ну соответственно, соответственно У меня был вроде квест Найти Вика Или не тут он был Ну где то был про Вика Вороя наверное А найти торговца Вика да и в принципе в этих локациях в кламате и в ороде я все, все вроде сделал. В ядовитых пещерах мне пока делать нечего, потому что там надо отремонтировать генератор, а у меня умения мало. Соответственно, пойдем что-нибудь поищем. Какую-то новую локацию. Сейчас мы туда пройдем. Я, ну, на. О, вот как раз какая-то. Сейчас я ее найду, какую-нибудь локацию, поговорим об этой локации, что это за локация, ну и пойдем дальше по книге. Так как мы играя размышляем, вот так вот. Итак, что тут у нас? У нас какие-то растения, ну да ладно, пока я в принципе могу побить растения и продолжить, да? Так, ладно, нехорошие виды связности, да, что это такое? Это те виды связности, которые приводят к созданию плохо организованного кода, который трудно отлаживать и изменять. Метод с плохой связностью лучше переписать, чем тратить время и средства на поиск проблем. И сейчас некоторые виды этой плохой связанности я перечислю. Итак, процедурная связность Имеет место, когда операции в методе выполняются в определенном порядке. В качестве примера можно привести метод, получающий фамилию сотрудника, затем его адрес, а после этого номер телефона. Порядок этих операций важен, потому Важен только потому, что он соответствует порядку, в котором пользователи просят ввести данные. В, в, э, остальные данные о сотруднике получают другой метод. В данном случае операции выполняются в определенном порядке и не объединены больше ничем. Поэтому э, метод имеет процедурную связность. Для достижения лучшей связности поместите разные операции в отдельные методы. Сделайте так, чтобы вызывающий метод решал одну задачу, причем полностью. Пусть он соответствует там имени, к примеру, getEmployee, получить данные о сотруднике, а не getFirstPartOfEmployeeData, получить первую часть данных о сотруднике. Вероятно, при этом придется изменить и методы, получающие остальные данные. Довольно часто достижение функциональной связанности требует изменения двух или более первоначальных методов. Но это нормально. Следующий тип э, не очень удачной связанности. Логическая связность. Имеет место, когда метод включает несколько операций, а выбор выполняемой операции осуществляется на основе, передаваемого в метод управляющего флага. Этот вид связанности называется логическим, потому что операции метода объединены только управляющей логикой метода, крупным оператором if или рядом блоков case. Какой-нибудь другой по-настоящему логической связи между операциями нет. Поскольку определяющим атрибутом логической связности является отсутствие отношений между операциями. Возможно, лучше было бы назвать ее нелогичной связностью. В качестве примера такого метода можно привести метод input all, принимающий в зависимости от. Полученного флага э, фамилии клиентов, данные, карту учета времени сотрудников или инвентаризационные данные. Другие примеры методы э, compute all, edit all, print all, save all. Главная проблема с ними в том, что передавать флаг для управления работой метода, нецелесообразно: вместо метода, выполняющего одну из трех операций. В зависимости от полученного флага лучше создать три метода, выполняющих по одной операции. Если операции используют некоторый одинаковый код или общие данные, код следует переместить в метод более низкого уровня, а методы упаковать в класс. Однако логически связанный метод вполне приемлем, если его код состоит Исключительно из ряда операторов if, или case или вызовов других методов. Если единственная роль метода – координация выполнения команд, и сам он не выполняет действий, то это обычно удачное проектное решение. А такие методы еще называют обработчиками событий. Обработчики часто используются в интерактивных средах, таких как ну, интерактивные среды, это всеми нами уже привычные эти операционные системы, UI какие-то приложения с окошечками, с, там, с кнопочками, с картиночками, вот это все можно назвать интерактивными средами при дальше дальше идем смотрите есть тут при случайной связности каких-либо ясных отношений между выполняемыми в методе операциями нет этот э, вариант еще можно назвать отсутствием связности или хаотичной связностью низкокачественный метод э, так C++ приведенный в начале этой главы, ну, я не помню М какой там был метод, я вам по-моему его описывал, да там где было по-моему 10, а не, не 10, 13 параметров в этом методе все они были, что попало то есть как бы абсолютно разные потом были какие-то параметры на in какие-то out, вот это это очень плохой пример был к, ну, как делать нельзя. И этот метод можно охарактеризовать, то есть там либо случайной связностью, либо хаотичная связность. Так вот, вот эту случайную связность или хаотичную трудно преобразовать в более приемлемый вид связности. Как правило, методы со случайной связностью нужно проектировать и реализовывать заново. Пока я тут говорил, Гекка меня этот неплохо так побил. Чуть не помер. Наверное, я его сейчас от этого одного добью. и, и Да, и как раз сюда уйду. А то... А то так и помереть можно. Блин... Зря, ну, как бы трачиваете восстановлялки здоровья, а особо как много опыта я отсюда не получаю. Ну вот смотрите, что творит. Сколько жизни уже снес. Сколько снес жизни. Сдох, да? Гека умер. 210 очков опыта. Сколько мне до следующего? Еще 2000 опыта. Да. Так, вот я что-то нашел. Более на 5 какие-то замесы. Вот это уже плохо. Так, ладно, подлечусь, в принципе, со скорпионами. Вроде особо таких проблем уж и не было. Прям серьезных. побить то вроде я их могу. Раз. Давайте отойду подальше. Два. Ну да, в принципе, можно с ними воевать. Вот так вот. По чуть-чуть. Да сдохни тяжело ранен. Блин, ч ж ты не помираешь? Ну ладно, сейчас разберемся. Так, так, так, что, идем дальше. Вот дальше у нас тут удачные имена методов. Ну, кстати, ну это я от себя добавлю, это вопрос такой, я уже, наверное, говорил об этом, что удачно назвать еще, Ну, иногда нужно подумать. Как же назвать так, чтобы э, название было кратким, содержательным, ну, как бы, чтобы там и кратким, и содержательным. И ничего лишнего не было. То порой приходится потратить какое-то время. То есть, вот так вот со старта э, иногда не получается сразу раз и назвать функцию каким-то хорошим именем. Так, у меня отравление. Это плохо. Сдохни. Короче, я уже всех так подбил, да, каждый то раненый, то кто сильно, кто не сильно, но вздыхать никто не хочет. Кого-то тут этого. <coughs> Имя метода должно ясно описывать все, что он делает. Ну и советы будут а, перечислены дальше описывайте все что метод выполняет. выполняет опишите в имени метода все выходные данные и все побочные эффекты если метод вычисляет сумму показателей в отчете и открывает выходной файл имя compute report total будет, не будет адекватным Compute Report Total and Open Output File имя адекватное, но слишком длинное и несуразное. Создавая методы с побочными эффектами, вы получите много длинных несуразных имен. Выход из этого положения не использование менее описательных имен, а создание ясных методов без побочных эффектов. Избегайте невыразительных и неоднозначных глаголов. Некоторые глаголы могут описывать практически любое действие. Имена вроде Handle Calculation, Perform Services, Output User, Process Input и Deal With Output не говорят о работе метода ничего. Почти ничего. В лучшем случае, по этим именам можно догадаться, что методы имеют какое-то отношение к вычислениям, сервисам, пользователям, вводу и выводу соответственно. Исключением было бы использование глагола handle в специфическом техническом смысле обработки события. Иногда единственным недостатком Метода является невыразительность его имени. Сам метод при этом может быть спроектирован очень хорошо. Спроектирован очень хорошо. Например, если имя handleOutput заменить на formatAndPrintOutput, роль метода станет более очевидной. В других случаях невыразительность глагола в имени метода может объясняться аналогичным э, поведением метода. Неясная цель – это невыразительное имя. Если это так, лучше всего выполнить реструктуризацию метода и всех э, родственных методов, чтобы все они получали более четкие цели и более выразительные имена, точно их описывающие. Не используйте для дифференциации имен методов исключительно номера. Один разработчик написал весь свой код в форме единственного объемного кода. Точнее метода. Затем он разбил код на фрагменты по 15 строк. И создал методы part1, part2, part3 и так далее. После этого он создал один высокоуровневый метод, вызывающий каждую часть кода. Подобный способ создания и именования методов глубь до невозможности. И столь же ред редок, как надеется Стив МакКоннелл. И все же, программисты иногда используют номера для дифференциации таких методов, как OutputUser, user, output OutputUser1. И output user 2. Номера в конце каждого из этих методов ничего не говорят о различиях, представляемых методами абстракции. Поэтому такие имена нельзя признать удачными. Так, так, этих я побил. Сколько опыта? О, 440. Нормальненько, нормальненько сохраняем. Так, тут у нас хижинка. Глянем, что тут домики есть, есть ли тут что-нибудь. Ну я <как> что-то ничего тут не вижу. Это кто у нас? Это Брамина. Скорпионы завалили Брамина. Но судя по домику тут, наверное, еще где-то хозяин был. Так, ладно. Идем дальше. Сначала мы зайдем сюда. А, блин, опять какой-то замес. О, вот это удачно я сохранился. Так вот, идешь, идешь. Встречаешь каких-то беспредельщиков. И помер. Надо почаще сохраняться. Да, что ты будешь делать? А, группа работорговцев за трубами, нет. Итак, что это у нас? О, 80 очков за успешное применение навыка натуралиста. Это, видимо, вот это, что высветило, что я встретил группу работорговцев. Это, видимо, вот это, ну, умение то ли... Натуралист, то ли наблюдательность работает. Потому что без него я бы, в принципе, сразу на них нарвался, походу. А так, есть возможность спрятаться. Так, куда это я пришел? Карта. Это дыра. Хорошо. Так, что такое дыра? Я сейчас расскажу попозже. А сейчас я продолжу про методы. Так, не ограничивайте длину методов искусственными правилами. Исследование показывает, что оптимальная длина имени переменной равняется в среднем 9-15 символам. Как правило, методы сложнее переменных, поэтому и адекватные имена методов обычно длиннее. В то же время, к именам методов часто присоединяются имена объектов, что по сути предоставляет методам часть имени бесплатно. Главной задачей имени метода следует считать как можно более ясное и понятное описание сути метода, поэтому имя может иметь любую длину, удовлетворяющую этой цели. Так, так, так. Для именования функций используйте описание возвращаемого значения. Функция возвращает значение, и это следует должным образом отобразить в ее имени. Так, имена косинус, customer ID, next, printer, is ready, и pen, current, color, ясно указывают, что возвращают функции, и поэтому являются удачными. Так, так, так. Что мне дальше? Тут читать я не буду. Пройдусь-ка я дальше. Для именования процедуры используйте выразительный глагол, дополняя его объектом. Процедура с функциональной связностью обычно выполняет операцию над объектом. Над которым она выполняет операцию над объектом. Имя Должно отображать а, выполняемое процедурой действие и объект, над которым оно выполняется, а, вот, что приводит нас к формату. Глагол плюс объект, примеры удачных имен процедур, а, print document, calc, а, monthly а, rev revenues, а, check order info и а, repaginate document. В случае объектно ориентированных языков имя объекта э, в имя процедуры включать не нужно, потому что объекты и так входят в состав вызовов, принимающих вид. К примеру, объект, ну класс какой-то документ и объект э, есть документ. Соответственно, у него есть функция print, то есть document.print или order info информация о заказе. Соответственно, в метод не надо включать orderInfoCheck. Достаточно в этом классе просто создать функцию Check. И в результате у нас получится имя объекта orderInfo. И имя метода Check. И точно так же для остальных. Имена вида document. Точечка, print, document. printDocument э, страдают от избыточности. И могут э, стать в производных классах неверными. Если Check это класс, производный от класса document. Суть вызова check.print кажется очевидной. Печать чека. В то же время, вызов check.printdocument похож на печать записи чековой книжки или ежемесячной выписки со счета, но никак не чека. Так, ладно, я тут зашел в эту дыру. В дыру, так, какие-то ребятки Как дела? Так, я, наверное, пока в диалог вступать не буду Сейчас пробегусь тут, посмотрю, что где и как А потом вступлю в диалоги с разными там товарищами Так, я сейчас тут, да, как я сказал, пробегусь И, и что я еще сделаю? <клёх> я дочитаю эту главу А потом вам расскажу, что такое Это за дыра, да, в Фоллауте э, так, на тебе 5 минут. Ой, 5 монет. Ладно, если дал по 5 монет, расскажи что-нибудь. Ах ты бомжара, ладно. Только клянчит. Так, дисциплинированно используйте антонимы. Применение конвенции именования подразумевает, подразумевающих использование антонимов поддерживает согласованность имен, что облегчает чтение кода. Антонимы вроде first, last, понятны всем. Пары вроде file open и подчеркивание l close несимметричны и вызывают замешательство. Вот некоторые антонимы, которые популярны в программировании. Add, remove, begin, end, create, destroy, first, last, get, put, get, set increment, decrement, insert, delete, lock, unlock, min, max, old, new, next, previous, ну и так далее, я думаю вы поняли. Так вот, вот эти а, антонимы желательно использовать, ну не именно вот эти, а так, чтобы, а, ну, чтобы было соответствие, да именно слову антоним то есть что это такое почитайте если не знаете вот но это как бы противоположности то есть добавить удалить до да? сделали и обратная операция удалить получить установить get set создать разрушить create destroy так, идем дальше. Определяйте конвенции и именование часто используемых операций. При работе над некоторыми системами важно различать э, различные виды операций. Лег, самым легким и надежным э, способом определения этих различий э, часто оказывается конвенция именования. В одном из проектов... Э, Стива МакКоннелла, каждый объект умел <coughs> уникальный идентификатор, и э, они, команда, э, с которой работал Стив МакКоннелл, не, по не поленились, а, да нет, наоборот, они не потрудились а, выработать конвенцию именованием методов, возвращающих идентификатор объекта, в итоге они получили такие имена, employee.id.get, depend .getID, Superweaser и candidat.id. Класс employee предоставлял доступ к объекту ID, который в свою очередь включал метод get. Класс depend предоставлял для этой цели метод get getID. Разработчик класса Supervisor сделал ID значением, возвращающим, возвращаемым по умолчанию. А класс Кандидат предоставлял доступ к объекту ID, который по умолчанию возвращал значение идентификатора. К середине проекта никто из нас уже и не, не, не мог вспомнить, какой из методов предполагалось использовать для того или иного э, объекта. Но мы уже, но они уже написали слишком много кода, чтобы возвращаться назад и все согласовывать. Поэтому каждому члену группы пришлось тратить лишнее усилие на запоминание нецелесообразных и несогласованных подробностей синтаксиса, получения ID из каждого класса. Конвенция именования, определяющая получение ID, сделала бы такую неприятность невозможной. Так, ну теперь я расскажу, что это за дыра, что это такое за поселение. Мерзейшего вида городок Без пушки туда лучше не появляться Но ну, так типа должно быть Где-то На вывеске при входе э, В это В это место Но тут я не вижу Этой надписи По Поселение в нескольких днях Пути к юго-востоку от Кламата Адре ходит дурная слава Как Дурная слава притона наркоманов и работорговцев. Основной товар здесь наркотики, боеприпасы и рабы. Ну, кстати, она будет потом всех перебить тут. Ну, если не будет, как в первом фоллауте, такого резкого завершения игры. Типа, ты прошел, все, красавчик. Власть здесь отсутствует, но наибольшую силу в городе представляют работорговцы и местные торгаши. Вот я был э, во второй части города, вот там я вспомнил, вспомнил я же когда-то играл в Fallout, и вспомнил, что там как раз у них запрятан ну, этот Вик заключен. Поэтому там надо будет либо воевать, но ну, я всегда воевал, либо попытаться мирно это решить. Ну попробую, у меня как раз навыки прокачаны разговора, то попробую мирно решить. Э, город разделен на две части, западную и восточную. А вот тут, кстати, по-моему, я могу размутить машину. Это я тоже вспомнил. Сейчас я с этим поговорю. Так, присматривайся, что это такое. Ух ты, она на ходу. Если бы... Так. Э, у меня был... Я бы продал машину за 2000. А, аккумулятор... Подожди. Контроллер. <связывается> Хорошо, но у меня вроде же этот контроллер и есть как раз. <связывается> Не понял. А, надо 2000 размутить. Я понял, а у меня 2000 нету. Так, сейчас, секундочку. Ну, автомобильная запчасти у меня есть, но у меня нету 2000. Значит, надо наколедовать. У кого-то 2000. Так вот, город разделен этот на две части. В западной части находится единственный игорный дом Ребекки, который тоже также славится самой дешевой выпивкой в городе. Ну и есть свалка машин. Вот, эту свалку мы только что видели. В восточной же части обосновалась гильдия работорговцев. То есть это, это, это вот та восточная часть, куда мы пойдем позже. Там мы видели церквушку и кладбище. Кстати, у меня есть лопата, и вот эти могилы можно разрывать. Но тогда, насколько я помню, ты получаешь карму копальщика могил. Вот, а это, а это не очень, как бы хорошо. Ну хотя в принципе все равно. Просто некоторые на тебя уже так смотрят, знаете, с... косятся, смотрят, ну потому что ты что копаешь эти могилы, вот и. И, и и можно в принципе и копать а можно и не копать так что у нас тут еще а, Ну в городе тут два магазина есть и все такое короче жизнь или пустошей стараются обходить этот город стороной опасаясь попасть в рабство погибнуть от ножа наркомана или пули местного бандита не безосновательно надо сказать Соответственно, в этом городе каждый сам за себя. Власти нет, никого нет. И все такое. В Берее царит анархия. И процветает дарвиновский естественный отбор. Здесь выживают только самые быстрые, хитрые и ловкие. Но, надеюсь, я тут выживу. Итак. Вот я пришел в эту часть города. Вот... Оу, заткни хлебалы. Видите, тут все борзы. А, ни у кого бы было нету. А хотелось бы накаля давать. Две Потому что он за две может продать мне машину. Ну что ж, я сохранюсь. Я сохранюсь. И зайду кого вот сюда. То есть это, насколько я помню, гильдия работорговцев. Так, так, так. <с zak -ce> так, так, так, так. Мне надо пойти к главному, я так понимаю, вон он. Да, это главный. Насчет Вика. Alligator. Сейчас я попробую поговорить. Так, этот маленький, ой, нехорошее слово. И сказал, что она, она не ловит. Я ухватил его, вот, а что за передачи? Так, так как же мне Вика... Не, а как мне его увидеть? Слушай, мне ж вроде разговор прокачан Слушай, Чурка Дубовая Да как он разговаривает? Я, этот потомок, блин, этого, как его Фу, вылетел из головы Ну, тот, который вышел из убежища, там спас всех Точнее, убежище спас В принципе, никого он другого не спасал Потому что все и так живут в пустоши так, еще раз, почему вы... А тут особо что-то разговора больше нету. А если попробовать вступить. То что надо? О, тут надо будет татуировку, да Та не, а, я не знаю, можно ли ее потом смыть. Mm, не, не, не, ребятки, я, извините, но, но, блин, вот Вик походу И этот мудила мне не хочет э Нафиг мне тогда это рация А ну-ка Да она не работает Блин а сейчас с ними воевать, то я их не вытяну, их слишком много. Попробовать где-то найти, поторговать, разве что с кем-то. Или сейчас выполнить квесты какие-нибудь. Но тут есть квесты, тут можно выполнить. Так, ладно. Бартер. О, 117. Ну что такое 117? Давай все. Ну, буду так деньги собирать. Что делать? Так, сейчас с этим поговорим. Нет, тут квесты. там в любом а, городке есть какие-то квесты. <coughs> так, тысячу еще. Да офигеал, тысячу. Короче, этот вгашенный Дал ему денег, он упился И все, и, и, и Вот тут могилы я когда-то копала. Лопатой заходишь, копаешь, да, там можно, в принципе, что-то найти Я не помню, что-то э, полезно, не полезно, но что-то, да, найти можно Так, что-то ни у кого денег нет да нету ладно пойду я в ту, в ту часть города там есть э, есть я вспомнил один квест был так квест квест вот вот здесь по-моему вот по-моему, да, вот тут э, мужичок над гробом стоит. Тот, тут надо ночью подойти к нему. Итак, итак, э, сейчас, наверное, сегодня э, я тут поберу всякие квесты сейчас э, и не буду пока продолжать по высококачественным методам. Э, но в следующий раз по высококачественным методам мы продолжим. И, и, и, и это будет у нас насколько объемный может быть метод. Ну, советы некоторые по использованию параметров методов. Что там еще? Отдельные соображения по использованию методов. Ну, ну, ну, ну и и ключевые моменты будут. И после всего этого <coughs> будут вопросы касательно э, защитного программирования. Ну и короче будем идти дальше по по книге. Ну а сейчас надо все-таки тут, так как мы все-таки э, играем. Где-то играем, а где-то размышляем Начать надо где-то и поиграть И сейчас мне надо взять Какие-то квесты Квесты. Вот с этим каким-то наркоманом Ананиус какой-то Вот Приятно познакомиться <coughs> И расскажите про мумию Так, сколько стоит 25 долларов Ладно Так, а что дальше? А, расскажите. Мне интерес... А, история. Был амулет. Ага, был амулет. Вот это, по-моему, квест. Надо амулет. А, призрак. И страдает. И всё Так, что-то я не понял Взял и квест, не взял О, Блин, кламат Не взял, походу, давайте-ка еще Так, меня интересуют призы. Мне дадут большую чашку горячего Какаши под страшный Рассказ Так Она держалась на троне Благодаря амулету, который она никогда не снимал. Классно, ну да что там было дальше? Итак, злой волшебник отправил юную принцессу забрал у нее амулет. С тех пор она бродит по комнате, которая вон там, прямо за стеной. Ну и после полуночи, когда оживается нечисть. Вот почему я всегда запираю двери. Да, я помню, там надо было ночью подойти и взять амулет. Так. Сбегаю я к в этот... Все-таки вот сюда. Сколько у меня там баблишка? 67 долларов. Крыша. И вот поговорю с этим виски. 20 долларов. Это перебор. Или? Нет, я как бы не хотел. Блин, вот это да. Ч он сразу бычить? Давайте еще раз к нему. Виски. информацию. Вот деньги. О, о, о, у меня денег нету. И, и, и поторговать. А, я же загрузился. Да, где-то надо раздобыть деньжат. А у кого их раздобыть? Mm -hmm. Mm -hmm, да, с деньгами тут проблемка Ну, по, по крайней мере, сейчас, да mm -hmm. Mm -hmm. Так, это кто? Ребекка Бартер mm -hmm, Тут ничего нету Ого, у нее всего лишь 5 долларов. Вот, вот 20 стоило стоила. Не кисло разница. Конечно же, все у нее будет закидываться. Все будут у нее. Так, это кто? Блин, надо какие-то квесты взять. Это ж не дело. Ладно, сейчас здесь зайдем. Кто у нас тут? А Не, а где я торговал? Я с кем-то поторговал, да? А ну-ка, это кто? Лара. Просто осматриваюсь. Я могу постоять за себя. А, за что? Церковь. Охранять. Ну, то, что она... Узнай, что там хранится. Конечно. О, -о, О, узнай, что хранится в церкви. Есть. Один квест есть. Дальше. Дальше зайдем сюда. Владелец магазина. Ну, давайте торговать. Опача. У меня был... Походу я тот же забрал, да. Регулятор. Походу он забрал. Когда я ему... Ну да. Этот э, чувачок забрал мне регулятор. Блин, 125. Психа, психа, психа. почем стимуляторы? 600. 1089. Ну. десерт иглы. Сколько он интересен? Он стоит. 2 Ого у меня столько нет ладно так 300 крышек есть теперь теперь теперь теперь, теперь ка я сбегаю сейчас к тому Эээ, как его Ээ, быдловатому барману. Ну, он видимо быдловатый из-за того что там рядом э, вот эти торговцы, а э, они, наверное, его крышуют. И, в принципе, он страх потерял, как бы и, нич и никого ничего не боится. Скорее всего, из-за этого. Так, виски, вот деньги. Не понял, виски. 20 за порцию. Блин, что-то дорого Ну, 20 Да, виски Не, какая-то ерунда Там вроде должен был браться квест Типа, когда я спрашиваю, что виски так дорого так, у меня шум меня прокачано. А, красноречие. Странно. Так, вот эти могилы, которые можно... О, и тут можно... Здесь лежит Лестер. В нем четверка дыр. У каждой 44-й калибр. Мы до сих пор слышим его голос. Ну, типа, можно читать надгробие. А в память моего мужа, который умер в 1803 году. Обладает всеми качествами, хорошей жены нуждается в утешении. Ну, типа тут с юморком такие эти надписи. Но, над, может быть, потом пороем эти могилы. А сейчас мне попросили узнать, что тут в церкви. О, -о, О. Так, я 500 очков опыта получил. Ну, сохранимся. Эти не хотят со мной разговаривать. Ну, в прошлый раз, когда я играл, то я, в принципе, их убивал. Я тут всех убивал. <клёх> тут такие замесы были заходишь в этот район и те на тебя идут и другие и третьи. ну так что в церкви я узнал сейчас я к этой подойду и скажу было бы неплохо сейчас об уровень получите он мне 500 опыта осталось и и и взять еще каких-то квестов ну что большие ага, вот деньги спасибо да. Так, она меня попросила поговорить с тем э -э, работорговцем, чтобы я узнал, не против ли он будет, если она придет сюда и перебьет этих бандитов. Пойду-ка я узнаю и попробую еще раз о Вике поговорить. Так, так. Ну, пойду я сюда. Так, и первым делом мне... Лора попросила меня разрешение на войну. Да что это пчела, я удружу. Так, значит, можно. Ну что ж, предложение стоит, если она считает, что может выше бить. то это значит да мне все равно о на нормально договорился 200 очков опыта еще раз поводу вика так можно его увидеть зачем а ладно только чтобы не мешать ему чинить и пусть меня уже о он разрешил да так хорошо насчет вика Вот, сейчас я поговорю с Виком. Я здесь, чтобы... Ух ты, для меня я сделаю все. У меня есть с собой рация. Я понял, я ему дал рацию. Он ее сейчас починит. Точнее, он починит то, что должен починить вот этому работорагову. Так, может быть... Так, ладно, он в конце концов заставил... Эту, то есть он что-то починил, да? Для, соответственно, штуку баксов он просит за него. Штуки баксов у меня нету. Значит, тут проблема старовать-то не с кем, на самом-то деле. С другой стороны, может это не проблема, возможно, это так было и задумано. Что торговать не с кем. Что надо как-то крутиться. Суетиться. Сейчас я сбегаю к этой бобёнке и скажу ей, что э, этот э, Мецгер разрешил ей повоевать. По идее она сейчас предложит мне, по идее, ну, мол, погнали с нами. Поможешь? В надежде, что меня убьют, короче. Так, сейчас мы у них... Та-да-да-да-да-да-да. -да -да -да -да -да. У них немного... Дай денег. А, у них слабое место. Сколько? Я заплачу 150. И чё? Найти слабую сторону. Подождите, достать запчасть. Я же достал запчасть. А, ему нужны деньги. 2000. Так, слабую сторону. Хорошо, давайте я-ка вот сюда еще зайду. Ну, в принципе, видите, шаг за шагом. Квест за квестом. И... Так, что это у нас? Кто тут? Вот Кто-то тут встал, он не дает пройти. Отойди. Не туда, отойди, отойди дальше. Отойди. Не туда, отойди. Так, это кто? <клёвый> Флирк. Угу. <клёвый> Обжорку, прямо за кладбищем Так, ладно Так Это какой-то чокнутый О, так он чокнутый-чокнутый Но у него У него, смотрите, тут Немало всего, но дело в том, что у него мало динжа, динжат, 84 крышки, а мне надо побольше. Продать у меня нечего. Единственный вариант это... Это... Это устроить какой-нибудь замес. Так, а я тут еще не был. А это что? Ух ты точно. Надо, надо мне еще квестов. Так, что это за рада тебя видеть? Это привет. Привет. Что-то они неразговорчивые. Двери открыты, а тут... А чё это за локация? Вроде ну, тут две должно было быть. Ну, возьмем. Чё она без дела лежит? Возьмем. Это всегда можно кому-то впарить. Тут, видимо, так-то. Ни работорговцев, никого нет. Это такой, типа, отшиб хрущобы, наверное. Вот, смотрите, вообще пусто. все пусто, все закрыто. Верёвка короче понятно. Пока я тут пошарюсь, я тогда, в принципе, продолжу и зачитаю часть книги, в которой, э, в которой, в которой, типа, насколько э, объемными могут быть методы. Вот вот эту часть главы. Ну что ж. Ой, прошу прощения, микрофон упал, зацепил. Так, продолжим тогда. Насколько объемный может быть метод? Ну и тут такое вступление На пути в Америку пилигримы спорили о лучшей максимальной длине метода И вот они приплыли к Плимутскому камню И начали составлять Мейфлаерское соглашение О максимальной длине метода пилигримы так и не договорились А так как до подписания соглашений они не могли высадиться на берег, то сдались и не включили этот пункт в соглашение. А результатом стали нескончаемые дебаты о допустимой длине метода. В теоретических работах длину метода чаще советуют ограничивать числом строк, помещающимся на экране монитора или же одной-двумя страницами, что соответствует примерно 50-150 строчек кода. Следуя этому правилу, в IBM однажды ограничили методы 50 строками, а в TRV – двумя страницами. Современная программа обычно включает массу очень коротких методов, вызываемых из нескольких более крупных методов. Однако длинные методы далеки от вымирания. <coughs> Незадолго до завершения работы – над этой книгой Стив Макконнелл в течение месяца посетил двух клиентов. В одном случае программисты боролись с методом, включающим примерно 4000 строчек кода, во втором пытались укоротить метод, содержащий более двух, точнее 12 тысяч строк. Длина метода уже давно стала предметом исследований. Некоторые из них устарели, а другие актуальны по сей день. Так, это я встретил какого-то воришку. Ага, батя ему рассказывает, типа, наворовать эта игра, а пацан такой делает, видишь, он дурачок. Хотя нет, он там синяк на руке, знаешь, батя его бьет. Так, так но ну, ты не знаешь, кто бы мог о тебе так заботиться? Может мамаша, ну не моя типа, хм, мы бездомные, туда жаль что. Так, что-то я не, а с кем это я говорил, кстати, с фонарем или что? Что-то я не вижу никого. А, вот это малой. О, короче, надо сейчас бегать к мамаше. Короче, сбегаю я к мамаше и поговорю за этого малого. Скорее всего, надо будет договориться, чтобы она его взяла к себе. Ну и все будет зашибись. Так, ладно, а пока мы продолжим о методах. Базили и Переконы обнаружили обратную корреляцию между размером метода и уровнем ошибок при росте размера методов вплоть до 200 строк. Число ошибок в расчете на одну строку снижалось. Другое исследование показало, что с числом ошибок коррелировали структурная сложность и объем используемых данных, но не размер метода. То есть числом ошибок коррелировали структурная сложность и объем данных, но не размер методов. То есть, другое исследование показало, что размер метода не особо влияло на а, число ошибок. В исследовании в 1986 году было обнаружено, что небольшой размер методов, 32 строки или менее, не коррелировал с меньшими затратами на их разработку или меньшим числом дефектов. Разработка крупных методов, 65 строк и более, в расчете на одну строку кода был дешевле. То есть дешевле, но это в том году. Нужно понимать, что и мониторы были другие, и количество строчек кода вмещалось тоже, там по порядка 40 строчек кода и всем Так. Так. она мне э, рассказывает э, Я просто кла клацаю дальше Ух ты, 200 опыта за то, что я поговорил с ней Круто Подожди, а где эта мамаша? Вот это она? О, во <Pain> <сейчас> Так Мы должны что-нибудь принять. Я слышал, и никого не безразлично. Может, чтобы... Я в городе. Так, я думаю, что смогу их оттуда выдворить. Ага, там, короче, наркоманы всякие. Надо их оттуда выселить. Так, а что по поводу этого малого? М <связывающий> ладно, съел. Так, хорошо. А что с этой? Может с ней? А, уже все. да, ладно. <связывающий> так, дальше. Еще были исследования а, длины методов. А Опытное изучение 450 методов показало, что небольшие методы, включающие меньше 143 команд исходного кода, с учетом комментариев, содержали на 23% больше ошибок в расчете на одну строчку кода, чем более крупные методы. Но исправление меньших методов было в 2,4 раза менее дорогим то есть как бы исправлять ошибки в маленьких методах дешевле но количество ошибок не так уж уж сильно и зависит исследования позволили обнаружить что код требовал минимальных изменений если методы составляли в среднем 100 150 строчек кода Исследование, проведенное в IBM, показало, что максимальный уровень ошибок был характерен для методов, размер которых превышал 500 строчек кода. При дальнейшем увеличении методов уровень ошибок возрастал пропорционально числу строк. То есть, тут как бы, какой вывод можно сделать, что э, есть... Какой-то все-таки уровень или количество строчек кода или та грань, после которой количество ошибок начинает расти пропорционально количеству строчек кода. Походу вот это наркоманы, их надо отсюда выселить. Пока я заберу у них бухло. Это бухло можно будет напарить кому-то. И надо вот добраться. Это, наверное, главный из среди наркоманов. Нет. Так. Я хочу, чтобы ты и твои свалили из этого здания. Мы же предлагали. Мы никуда не попали, пока она не заплатит. Она не собирается вам платить. О, вот это. Ладно, ты победил. Не думай. Ла-ла-ла. Э, Вы же типа это. Как-то это ж. Окей. Ну это наркоманы, в принципе Много сил их побить По идее не составляет Труда, ну много сил не потрачу я Ну вроде карма не падает Ну просто как-то странно На самом деле Они вроде согласились Ничего себе он лупит Ого, этот с ножиком Ах ты нарковыга Чё там с ним? Тяжело ранен? На тебе, раз, два, три. Походу я что-то не так сказал. Но раз, они согрелись. Но сейчас попробую этих троих убить. Если больше никто не согрелся, то знаешь, все нормально. Так, ладно, так какую же длину методов считать приемлемой в объектно-ориентированных программах? Многие методы в объектно-ориентированных программах э, будут методами доступа и обычно будут короткими. Время от времени реализация сложного алгоритма будет требовать э, создания более длинного метода. И тогда метод, э, методу можно будет позволить вырасти до 100-200 строчек. Строкой считается не пустая строка исходного кода, не являющаяся комментарием. То есть строка это чистый код, который не комментарий и не пустая строка. Ну, чтобы вы понимали. Десятилетия исследований говорят о том, что методы такой длины не больше подвержены ошибкам, чем методы меньших размеров. Пусть длину метода определяет не искусственные ограничения, а такие факторы, как связность метода, глубина вложенности, число переменных, число точек принятия решений, число комментариев, необходимых для объяснения метода и другие соображения, связанные со сложностью метода. Что касается методов, включающих более 200 строк кода, то к ним следует относиться настороженно. Ни в одном из исследований, в которых было обнаружено, что более крупным методом соответствует меньшая стоимость разработки, меньший уровень ошибок или оба фактора, эта тенденция не усиливалась при увеличении размера свыше 200 строк. А при превышении этого предела методы неизбежно становятся менее понятными. Ну, от себя бы я мог добавить, что все-таки не стоит а, плодить слишком длинные методы, ну, длина строк. Тут, как бы, да, было сказано, что э, чем они больше, тем больше вероятность того, что они уже будут там плохо связаны быть и все такое. А, соответственно, это, это все добро усложняет, да, чтение, когда у нас большие методы э, Бывает, необходимо, бывает необходимость в том, чтобы э, длина методов, ну или функций, как я уже говорю, там, если касаясь языков C и C++, э, бывает, что длина метода может быть 200, 300, то и 400 строчек кода. Э, это обусловлено определенными причинами, но очень часто э, начинающие программисты могут писать э, такие методы по 200, 300 строчек кода. И этому опытному программисту часто можно задать вопрос, а можно ли там э, разнести эти методы, ну, разделить их на подметоды, да, разбить их на 2, 3, 4, а то и 5 других методов. И если подумать, то почти всегда это можно сделать. Соответственно, код разбивается, и одна функция из 200 строчек из одной функции из 200 строчек получается там к примеру 4 функции по 50 строчек кода и сразу же начинающий программист видит насколько это проще легче и понятнее поддерживать такой код и читать и даже исправлять какие-то ошибки так я сохраню вам жизнь не понял а теперь а теперь он короче елки палки блин тогда не согласились а сейчас в чем проблема <связь> поэтому всегда если есть возможность сокращайте количество но, как было сказано, не надо вот жестко ограничивать себя. да, что Методы должны быть не, не длиннее там, 80 строчек кода. И все. И сидеть, думать, но ну, если действительно не получается, и сидеть, ломать голову над этим, как же достигнуть этого? Если в этом методе этого достигнуть невозможно. То есть нужно всегда подходить ко всему здраво и осмысленно. И, если есть возможность, значит разбивайте. Если вы пишете большой метод, то задумайтесь, а можно ли разнести на подметоды? Если можно, и разбить на логические какие-то составляющие, то делайте это сразу же делайте. И тогда у вас каждый метод будет обоснован длинный, либо обоснован короткий. То есть, если он длинный, вы всегда можете обосновать почему. И почему нельзя его э, уменьшить. Потому что бывают такие методы, в которых идет в зависимости от получаемого флага ну, значение, может быть большой кейс, switch, ну switch, и там много кейсов быть. И разбивать его на подметоды иногда совершенно нецелесообразно, потому что там просто идет в зависимости от флага управляющего, что нужно делать. Какой смысл, даже если он занимает 500 строчек кода, разбивать его на подметоды? Это, наоборот, только усложняет логику. Так. Мы... Нет, ты прав. Что ты? К тому же. Ну, все, они типа ушли. А, все, нормалек, сохраняем. Так, что я сейчас бегаю к этой мамаше? Скажу, что я договорился По идее Мне, мне дадут опыт Смотрите, блин, 5 опыта до следующего уровня Я возьму уровень И на сегодня все А в уровне, кстати, я прокачаю Ремонт Потому что Ну, надо мне ремонт прокачать А то в той яме что возле Кламата? я так и там нужно отремонтировать генератор отремонтировать а, так есть 750 опыта круто о так теперь смотрите Торговец. Ну что-то, блин, не знаю, тратить э -э, на торговца не хочу. Это вы получаете на одного компаньона больше. Нет, гаворон. Нет. Нет. Внушительность. Вы привлекаете все, как только в ходе каждый уровень. Это способно улучшает первоначальное впечатление на 10%. Барахольщик. Не знаю, бонус движения. А, блин, что бы делать? Ой, что бы взять? А, дает два к силе. Прилив адреналина. Ага, нет. Переговорщик. Смотрите, это 10% к бартеру и красноречию, а это 20% к бартеру. То может быть переговорщик взять, а? Вор. Внушительность. Давайте-ка я возьму переговорщик. Да. А тут починим а, ремонт. Починим, блин, увеличим. Блин, легкое оружие бы прокачать. Да ладно, ремонт пока. Есть. Сейчас еще поторгую. Может быть, я 500 деньжат намучу все-таки. Так, 10, 15, 25. Опа! А где у меня? У меня же две винтовки было. Очень интересно. Где-то пропала Где-то протерял я одну винтовку. А где... А, я же помню, что покупал. Блин, забываю. <свенит> <свенит> так, хорошо. Хорошо, хорошо. Сбегаю я сейчас еще к тому малому скажу, что, типа, дружище, все нормально, не переживай. Ну, и на сегодня закончим. Сейчас я сбегаю, скажу ему. А, может, тоже какие-то очки опыта дадут. Сколько мне до следующего уровня? До следующего... А, так тут в принципе, не так уж и много, да? А, тут по чуть-чуть прибавляется. Это плохо, когда, знаете, в два раза там типа до следующего уровня до 100 очков потом 200, потом 400 потом и т.д. и т.п. и соответственно это все растет, растет вот в принципе что по 6000 надо было ну ладно хотя в принципе на сегодня все поэтому всем спасибо за внимание Я сейчас тут уже э, вне записи это за э, заберу все эти шмотки Сбегаю к малому, ну а в следующий раз продолжим. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.